Потом я наткнулась в интернете на статью Номиссера ну, в трансцентре с упоминанием полностью фамилии и и отчества покончила с собой. Вы, получается, в соцсетях об этом узнали, да? К сожалению, а -а -а. да. Это тот человек, который всегда ищет плюсы. Ну вот не видит, старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то посторонних ну, людей. То есть она вот.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 Да, не могу понять, как бы, что от меня хочет блокад, поэтому, честно, я, скажем, была, ну, я до сих пор не верю.